Короче, прикинь, что Акстар скинул озвучить. Типа сегодня Акстар притворяется, ну, типа, новичком с реальными преподавателем Савита. А потом, ну, как всегда, вжаривает. Говорит, что сегодня самая крутая реакция преподавателя, не вошедший в первую часть. Ну, ну посмотрим. Приятного просмотра, братан. Смотрю вместе с тобой. Если обманул, за яйчишки его повесим. В начале позапрошлого видео я объявлял розыгрыш гитарой 25 тысяч рублей. Итоги были в моем инстаграмм, akstar.music. Мне реально приятно разыгрывать гитары, потому что победители присылают видео с гитарой, о которой они мечтали, и у них такие счастливые лица. И в этот раз я решил разориться. Ну и еще потому, что это помогает продвижению ролика. В общем, сегодня мы разыграем целых 5 гитар Yamaha C40, и чтобы участвовать, тебе нужно поставить лайк, подписаться на канал и оставить любой комментарий, но не более трех, это проверяется. И через 24 часа в моем инстаграм, akstar.music, будут итоги этого розыгрыша, да. Всем привет, да, притворяюсь новичком, вторая часть, потому что я под первой. 50 тысяч лайков, как мы и хотели собрать И снимать предложение, честно говоря, я не собирался Поэтому в этот раз я попрошу очень много лайков С расчетом на то, что эта цифра даже не наберется И мне не придется страдать, снимая следующую часть Потому что это реально очень сложно и долго Поэтому 150 тысяч лайков и я начну снимать следующую часть. Таким образом, лайками вы показываете, что вам эта рубрика все еще интересна. И как вы помните, я снимал обе части одновременно. И на вторую часть, то есть эту, я оставил самые крутые реакции. Позитивные или не совсем? Погнали! Приятного просмотра. Так, сейчас я за гитарой своей схожу. Секундочку. Давай, окей. Только у меня, знаете, у меня гитара не такая, как у вас. У меня она почему-то маленькая. А, у тебя кулели А что, это не гитара? Это... Нет, это гитара, просто это разновидность гитары. Она как бы это... Ну, это американская гитара, разновидность гитары американская ага. такая. Ш... Такие вот, как эти... Короче, в Америке было модно, вот, ну, ну, такие ну, небольшие не гитарки. А я просто думал, не легче будет научиться. Не, но обычно то у меня тоже есть. Обычно надо, да? Вот а такая нормальная? Такая будет правдоподобнее. Ага. Ну, так. Потому что у тебя там вроде как на той четыре, четыре струны. Сколько у тебя там на, на той? Да, четыре. А это совпадает... А, а я же тебе показываю на шестиструнке. Отлично. Ну и потом поем, значит, да, это все дело соединяем. А я вот так просто не умею... Играть вообще. А? Вот так вообще не умею играть. Вот так вот? Да. А, ну можно, смотри, поможет болтать. ну так-то умею. А вот на гитаре так не умею. Ну, давай попробуем просто вот так от, отработаем движение. <музыка> О, уже. <музыка> Близко. Ага. И на припеве то же самое, просто как бы. Кстати, там, припев голосом... я разбирал. Припев я разбирал, но без вокала, точнее, вот без аккордов там по-другому я могу сыграть. Давай. Сейчас. Там вот это вот. Только там добавляются еще басовые звуки. А, да, видишь, я-то просто как бы тут э, идет, ты как соло, да, разбираешь. Да. Ну правильно. А у меня, я тебе показываю ритм, тему. Там как бы... Сейчас, я... Сейчас, секундочку. Я сейчас еще раз сыграю, просто... Сейчас. Давай, давай. О. Нифига себе ты даешь, <смех> солягу такую выдал. Ты <смех> прям сам это все сам смог это сделать, вот так вот разложить по партии. Я видео смотрел на Ютубе, и я, у меня очень хорошо вот развита вот, эта вот способность перенимать вот с видео. Я посмотрел несколько раз, вот, и вот как-то научился. Слушай, обалдеть просто шикарно. Нормально, да? Ну то есть, а ты вообще у тебя практика? Сколько сколько ты вообще занимаешься гитарой? Честно, ну, гитара у меня около недели дома. Да ладно. А до этого ты нигде никак не, ни, даже вот вообще не это самое. Ну вообще никак. Ничего себе. Молодец. Я думаю, что <связь> скоро ты уже сможешь давать уроки. <связь> Ух, знали бы вы, как на самом деле проходит съемочный день подобных роликов. Только я закончил снимать урок с одним преподавателем, так сразу же нужно ставить камеру на подзарядку, потому что для следующего преподавателя осталось 15 минут. А нужно еще подправить грим, придумать, что говорить следующим преподавателям. И я привык извлекать из таких пауз пользу. Переключаю свой мозг на что-то совершенно другое. И чаще всего я расслабляюсь в игрушке. Fire. Удобно, что могу по-быстрому сюда заскочить, пока аккумулятор заряжается. И мне хватает буквально 10 минут, чтобы раскатать всех под ноль. Кто не в курсе, это батл-рояль или типа голодные игры? Прямо сейчас высаживаются 50 тел из самолета на остров, и начинается битва за выживание. Я относительно недавно начал играть Free Fire, и мне эта игра сразу зашла. Очень круто детализирована, особенно прокачка персонажей. Вы только зацените этого модника. Вообще, тут у каждого есть свое особое умение, и плюс, что мне очень нравится, можно выбрать себе боевого питомца, который будет помогать тебе в катке. А если зайдем в коллекцию эмоций, то увидим новую, очень крутую фишку в игре. Free Fire с самим Криштиану Роналду и запустили предновогодний танцевальный челлендж. Вы выбираете любую эмоцию персонажа в игре и записывайте с ней короткий видос в клипы в ВК или Инстаграм. Главное не забыть поставить хэштеги New Year Emotion Challenge и Free Fire Ru. А сейчас внимание, челлендж проходит 21 по 25 декабря, поэтому торопись. 26 числа Гарена будет выбирать 5 победителей, каждого из которых ждет крутейший новогодний подарок. А из тех, кто укажет свой игровой ID, выберут еще 10 счастливчиков, которым отправят подарки прямо в игре. Ссылочку я так и быть оставлю в описании. Я думаю, будет удобнее на ты, наверное, да? Что разница? Ну да, да, да. Просто к Новому году, там, праздники, хочется как бы всем близким сыграть что-нибудь красивое. Удивить, да-да-да. Они не знаю, что я учусь сейчас играть на гитаре, и это будет прям сюрпризом таким, вот. Поэтому нужно сыграть круто. Я написал, что я хочу Титаник. Угу, угу. Вот. С пением как бы, да? Полностью вот сыграть, спеть. А, с пением? Ну ладно, давайте попробуем с пением. Ну, попробуем, да. <къех> я покажу момент. Хорошо. Небольшой. Классно. Спасибо. Вот как-то так это будет звучать. Угу. Итак, значит, нужно разобрать аккорды. Угу. Их тут всего три. Они там чередуются в определенной последовательности. Знаешь, что такое бары Это когда мы весь палец вот на все эти дорожку кладем и угу. прижимаю палец. Отлично. Так, хорошо. А что ты вообще на гитаре? Я выучил три основных аккорда за месяц. Uh -huh. Я uh -huh. занимаюсь не то чтобы много каждый день, но стараюсь uh -huh. вот уделять хоть несколько минут игре на гитаре. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. И так, еще научился... Титаник я уже пытался разбирать, и он как-то вот так звучит. Но это получается ты просто мелодию играешь. Но мы сейчас разбираем с аккордами все. Ну, давай пробуем. Все, отлично. Так, значит ставишь бары на четвертом ладу. Так, что-то что не то звучит. Ой, на какой лад? А, четвертый. Четвертый. Да. Да. Вот, отлично. Это первый аккорд. Слушай, на самом деле я уже пытался разбирать немножко другую часть, но она без вокала, но я могу сыграть, может, ты оценишь вообще, как удивятся, как близкие или нет. Угу, ну давай, давай, да, конечно. Такая вот версия. Но я не знаю, как бы, как отреагируют близкие, может, это не очень звучит. Это звучит хорошо. Более чем хорошо. То есть нормально. Да, да, да, конечно. Ты можешь вот так даже не знаю, что сказать, так и играй. Хорошо, спасибо. круто. сколько ты играешь на гитаре? Так. Получается около месяца, наверное. Месяца? Тебя определенно. Как <смех> я забыла слова? В общем, я в прошлом видео, значит, сказал, что я хочу набрать 2 миллиона подписчиков до Нового года И что-то не сработало и я решил действовать по-другому Если мы наберем миллион 900 тысяч подписчиков до Нового года То я делаю первый в России гитарный стрим, который будет длиться 24 часа а если мы наберем каким-то образом 2 миллиона подписчиков, тогда будет 48-часовой гитарный стрим. Прикиньте, 48-часовой стрим, без пауз, без всего. Я даже спать буду, если придется прям в кадре. Будет чат-рулетка, много всего интересного. В общем, если набираем 1 900 тогда будет стрим, который будет длиться 24 часа. А если набираем 2 миллиона каким-то неведомым способом, то будет 48-часовой стрим. Представляете, двое суток стрим гитарный. Значит, сегодня я бы хотел научиться играть какую-нибудь мелодию красиво. Так, ну если ты купил гитару, значит ты, наверное, хоть что-то уже умеешь играть на ней. Или вообще? Пока так себе, пока не очень. Пока я научился вот эту штуку играть. Ну хорошо. Сейчас сыграю. <музыка> Чё такое? Ну вот из мема. А -а. Вот. Ну хорошо. А какая вообще цель-то? Ну, то есть ты просто для себя как-то в компании. Ну, в общем, читать, или... к Новому году удивить родственников. Они никогда не слышали, как я играю на гитаре, хочу прям им сбатать, они офигеют. Наверное, так. Какую-то определенную песню? Вообще нет, просто чтобы вызвать реакцию у них. папа па па ну смотри. Я вообще сам цыган. Ага. Вот. А, по национальности. Ага. И а, мне, конечно, больше всего нравятся какие-то цыганные мелодии. Ну, знаешь, вот это. Цыганочка. Да, да, да, да. Цыганочка, правильно. Еще называется венгерка. Можем с тобой разрушить ее? Можем что-то? А я смогу ее сыграть? Она достаточно простая. Да, здесь смотри, здесь самые простые аккорды, по сути, на ней все учатся играть на гитаре. Ну, то есть вот получается АМ, да, потом ЛМ и дальше пошли. Ну вот, аж 7 здесь есть, конечно, он посложнее, вот. Ну, можно попробовать. Ну, играю я лучше, чем пою. А мне просто интересно, а можете что-нибудь такое вот просто выдать офигенное? Что угодно. Вообще что угодно, что умеешь играть. Что лучше, чтобы я здесь выступал или чтобы я тебя гитаре, как деньги твои, мне по сути все равно, но по сути, ну как, мне кажется, что больше нужно уйти в педагогический аспект. Но если быстро, то я делал Высоцкого и сейчас, если вспомню, по времени, по времени утром мудренее. Но и утром все не так, нет того веселья, или куришь. Отлично, смотри. А, немножко, вот у всех привычка новичков, они начинают а, ставить немного, как будто бы у нас шарик здесь около грифа, да? Ага. Uh -huh. Вот как будто бы ты рукой держишь шарик. И вот таким образом, выгибая руку, неудобно должно быть, мы ставим пальцы. Первый аккорд, вот у нас. А можно, я сыграю мелодию, я сам ее сочинил. Послушайте, вот у вас все-таки опыт есть. Ну давай. давай. Ага. Вот такая вот. В мне кажется, что лучше все-таки сначала немного набить руку, да, научиться каким-то азамо основам, а потом уже вот вступить к сочинению мелодий, вот. Не могу сказать, что она как-то относится к музыке, ага. вот, но, тем не менее, впереди. Хорошо, ладно, все, давайте, я готов. А, сложный аккорд H7, смотри. Мы ставим лизинец на второй лад первой струны. Есть одно произведение, может, я еще раз сыграю. Это я не сам сочинил, но оно тоже красивое. Типа это какой-то пранк или что-то такое. Так а, что. Можешь даже учиться у меня. А, Чему-то еще. А, Чем а что еще можно. А, слушай, ну вообще. А, вообще есть а, жонглирование, есть. А, я жонглирую еще. Ага. Вот. И одноколесный велосипед. Ну, в общем, в цирке можно будет выступать. А, ну да, да. Но только если ты из Питера. И если, если я не волк. Какая-то такая шутка была там вроде бы. А, да, ну короче, ну я понял, я... что ты не юморной блогер. У тебя здесь серьезные дела. А, да. Спасибо. Ну все, поехали. Вроде красиво. Раз аккорды. На этом все. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Не забывай участвовать в конкурсе на 5 гитар и махты 40. Всего лишь нужно подписаться на канал, поставить лайк и оставить любой комментарий, но не более трех. И ты участвуешь в розыгрыше гитары. И итоги будут через 24 часа. моем инстаграм ⁇ XTART.MUSIC. Также не забывай, 150 тысяч лайков. Если когда-нибудь вдруг наберется, то я начну снимать следующую часть. Надеюсь, что нет. Это нереально сложно. Спасибо, что провел самое свое время. Пока.